Всем привет! Вы на канале «Мое хобби». Сегодня я с радостью делюсь с вами любимой техникой шитья лоскутной картины. Она настолько проста, что справится даже новичок. Уверяю вас, что сшить две одинаковые картины подобным образом просто невозможно, и каждая картина станет уникальной. Для начала представьте себе сюжет будущей картины. Для этого можно использовать красивые пейзажные фотографии или рисунки. Точную копию вы, конечно, не получите, но общее представление о желаемом сюжете составите. Вот несколько примеров тех фотографий и картин, которые мне понравились. Возьмите карандаш, ластик и несколько листов бумаги. Очень схематично, выделяя только самые главные линии, сделайте наброски каждой картины на листе. Выберите для себя какой-либо эскиз и в дальнейшем придерживайтесь данного образа. Хотя вы увидите, что ткани вносят свои коррективы в ваш сюжет, пусть это вас не пугает. Наоборот, именно это обстоятельство делает вашу работу индивидуальной и неповторимой. Ведь вы не копируете чужую картину, а создаете свою. Для шитья я использовала самые простые ситцевые ткани с подходящим рисунком. Участки материала с размытыми голубыми оттенками похожи на далекие горы. Выделенные участки я буду использовать для изображения деревьев и кустов. Я просто вырезаю понравившиеся места на разных тканях, которые напоминают мне нужные объекты. Для цветочного луга мне понравились вот такие ткани. Теперь определяемся с размером картины и готовим белый ситец для основы. На белую основу выкладываем последовательно ткань для неба. На полоску для неба выкладываем детали далеких гор, нахлестывая их друг на друга. Теперь мы вырезаем детали для деревьев и кустарников. Лучше подготовить их чуть больше по количеству, чтобы можно было переставлять их местами, передвигать, убирать лишние или добавлять недостающие. Чуть ниже далеких гор раскладываем деревья дальнего плана. Для этого выбираем те кусочки ткани, которые выглядят более светлыми и нечеткими. Продолжаем передвигаться вниз, вырезая и выкладывая полоску однотонной ткани для травы или поля, кустарники на среднем фоне, участки цветов на среднем фоне и цветы на переднем плане. Передний план требует такого же внимания, как дальний и средний. Выбирая ткани с цветочным рисунком, следите за переходом цветовой гаммы. Вырезая очередной кусочек ткани, старайтесь, чтобы он изображал не только цветы, но и был похож на холм, или пригорок, то есть с помощью цветочного рисунка мы показываем и рельеф местности. И еще очень важный момент, необходимо научиться соблюдать перспективу, чем дальше, тем деревья, кустарники и цветы меньше, а чем ближе к нам, тем все объекты увеличиваются и становятся все больше и больше. Посмотрите на получившийся сюжет картины со стороны. Если вам все нравится, то можно приступать к сшиванию фрагментов в единое целое. Начинаем закреплять детали картины наметкой или клеевой паутинкой. Для этого, отгибая аккуратно каждую деталь, подложите под нее паутинку и прогладьте утюгом. Вот и наступил момент крепления деталей картины к основе. Мы будем использовать шов-зигзаг на швейной машине. Ширина строчки 0,1-0,3 мм. Высота строчки 2,5 мм. Начинаем пришивать детали аппликации к основе. Двигаемся строго сверху вниз. Первыми пришиваем на небо горы. Следующим шагом будет пришивание далеких деревьев и кустарников. Очень важно... Шейте медленно, плавно повторяя изгибы различных деталей. Приподнимайте края тех деталей, которые нахлестываются на пришиваемые. И так поступайте каждый раз. После того, как все детали пришиты, обрезаем картину до нужного нам размера. Оставляем по одному сантиметру с каждого края для дальнейшего пришивания окантовки. После того, как выровнены и обрезаны края лоскутной картины, необходимо сделать ее объемной. Для этого соберем некий бутерброд, состоящий из трех слоев. Верхний слой, слой ватина и подкладка. Приступаем к стежке. Опускаем нижний транспортер. Ширину и высоту строчки выставляем на ноль. Строчка называется «Обметывание петель». Начиная с середины изделия, выполняем ровную по плотности декоративную строчку. Особенности этой строчки на данной лоскутной картине в том, что она не только собирает три слоя, но и создает необходимый рисунок на различных деталях нашей аппликации. При простегивании цветочных фрагментов мы прокладываем строчку вокруг каждого цветка, выделяя лепестки, Далее строчка идет по формам листьев, затем снова на цветки. Таким образом прорабатываем всю поверхность цветочного поля. Очень интересная может быть стежка деревьев и кустов. Чтобы вид деревьев и кустарников был более реалистичным, попробуйте стежкой выполнить рисунки, напоминающие стволы и кроны деревьев, елочки, прутики, кустов. Вы увидите, как ваша лоскутная картина – оживает прямо на глазах. За деревьями мы видим горы. Сделайте их тоже реалистичными. Простегайте горы декоративной строчкой, напоминающей склоны, вершины и впадины. Вот так постепенно мы приближаемся к небу. При простегивании неба мы не вправе совершать ошибки. Если какие-то неточности на цветочном фоне нам не будут видны, что на однотонном материале любая оплошность, любой скачок строчки в сторону будет бросаться в глаза. Как же сделать небо наше красивым? Нарисуйте варианты стежки неба так, чтобы строчка плавно рисовала нужные вам линии. Мне понравилась стежка под названием «Мозги». Правда, само название мне не нравится. Но такая стежка похожа на облака и одновременно придает небу необходимую ровную по всей поверхности плотность. Нитки лучше подобрать в цвет неба или чуть светлее. Вот так выглядит полностью простеганная лоскутная картина. Красиво, правда? Осталось только обрамить нашу картину яркой окантовкой. Я решила сделать ее из двух полос разных цветов. Но для начала необходимо очень точно обрезать картину до нужного размера, оставив для окантовки 5-8 см. Внутренний край окантовки будет желтого цвета. Нарежем 4 полоски шириной 5 см и длиной равной длине каждой стороны. Складываем окантовку и картину лицевыми сторонами. Прокладываем прямую строчку по краю на расстоянии 1 см. Для того, чтобы картина висела ровно, необходимо сшить на обратной стороне 4 треугольных кармашка и вложить в них деревянные тонкие планки. Данные планки выпрямляют и выравнивают форму лоскутной картины. Кармашки пришиваются вот так. Нам осталось пришить внешнюю окантовку и подогнуть ее. Соблюдайте прямой угол сгиба. Возьмите тонкую и длинную планку из фанеры, Обрежьте планку по ширине картины так, чтобы она плотно, но легко входила в горизонтальные кармашки. Наша яркая, летняя и позитивная картина готова. Повесьте ее в подходящем месте вашего дома, и она всегда будет дарить вам радость.